здравия друзья сейчас я записываю видеоинструкцию, что которая будет рассказывать вам о том что нужно сделать какие шаги нужно сделать на первом этапе то есть вы подключились к автоматизации вы хотите получать лиды то бишь контакты да, для регистрации в проектах вы хотите запустить робота на свою социальную страницу, то есть на, на свою страницу соцсети, да, любой, контакт, одноклассники и так далее. Что вам для этого нужно сделать? Вам для этого нужно по моим контактам, которые я сейчас тогда продемонстрирую вам чуть попозже, отправить данную информацию, то есть, например, вот, мы находимся на моей странице вконтакте да например я хочу ее отправить на автоматизацию то есть мы заходим на мою страницу копируем вот этот вот адрес страницы который начинается вот он прописан в браузере наверху он начинается на https, PS, да, эти писи в каком там и Злоден 1984, то есть это адрес моей страницы. Мы присылаете мне его, то есть адрес страницы. Потом присылаете логин и пароль от страницы, который вы используете для входа на вашу страницу в социальной сети. То есть логином обычно является либо телефон, либо почта. Пароль вы придумывали сами. То есть проверьте, пожалуйста, чтобы все было верно, чтобы все совпадало. То есть вы выходите со своей страницы. Да? Вот, например, я нажимаю «Выйти». Если вы забыли да, свой пароль, там, либо логин. И пробуете зайти заново. Я скажу честно, у меня у самого с этим небольшая проблемка бывает. То есть вот видим, что логин у меня, номер телефона, пароль я придумал. Сейчас попробуем зайти. Вот не удается зайти. Так. все зашли то есть при при этом действии когда вы заходите на страницу можете сразу скопировать логин ваш с поля для ввода и пароль и прислать мне на мои контакты сейчас я покажу их а, так вот то есть тут можем это убрать чтобы не отвлекало Ripped. сделаем побольше, чтобы было видно хорошо. Вот мои контакты Skype Злоден 1984 это мой Skype ВКонтакте вы уже видели, да, то есть можете Просто написать в скай, э, ВКонтакте Денис Залевский, и найдете меня, вот фотография моя. Э, либо Злоден 1984 также. В Одноклассниках правовед Залевский, английскими буквами. Почта моя. Злоден 77 собака И телефон для связи. 8 924 608 29 24 также мои контакты вы можете увидеть в скайп чате лиды и роботы владимир мошкин его туда скидывал я сейчас также их туда продублирую значит также мои контакты будут размещены под этим видео я вам его буду скидывать уже с YouTube. Оно будет у меня загружено на YouTube. Вот. И просьба, значит, чтобы не затягивать нам времени в этом видео, просьба всем выполнить эту нехитрую операцию. То есть при регистрации, когда вы поступаете в чат, да, вы заполняете форму, то есть заявку на автоматизацию. Просьба указывать корректно заполнять все поля, чтобы потом меньше возникало вопросов. То есть, если вы корректно заполните все поля, то у вас быстрее начнется работа и без всяких ошибок, там, без всяких косяков, без всяких вопросов, чтобы к вам там, еще несколько раз обращались, переспрашивали пароль или логин от вашей страницы. Заполняйте, пожалуйста, все поля. Вот. И э, просьба сейчас всем, кто уже зарегистрировался на автоматизацию, написать мне вот эту информацию. То есть адрес страницы, на которой вы будете делать автоматизацию, логин от страницы и пароль от этой страницы. Э, так, друзья, жду от вас э, данных, данную информацию по контактам по своим, желательно в скайпе, потому что в скайп-чате у нас должны все находиться, кто значит, обратился за автоматизацией. Итак, благодарю всех за внимание. До новых встреч.